красивая яркая коллекция стильная сумки золотой душ всегда в тренде с такой сумкой вы однозначно будете яркой и не останетесь незамеченной до сумки не выходит из моды рисунок яркий стильный можно сочетать со множеством одежды вот такой сапояж вот такой подклад перегородочка цена сумки 1900 рублей и есть еще вот такая модель, два отдела, длинная ручка на плечо, внутри перегородка и она немножко в разных отделках. Вот такая. Подписывайтесь, чтобы узнать наши новые модельки, о наших новых поступлениях.